друзья меня зовут елена и вы на моем канале о вязании и сегодня я вам хочу рассказать и показать как я вяжу горловину когда вяжу допустим свитер реклана сами знаете что отделка очень важна в вязании и она занимает наверное первое место по как если неправильно сделана отделка горловины или не за весь вид какой бы мы ни красивый узор с вами не связали какая бы у нас некрасивая была модель красивая у нас если неправильно некрасиво сделана отделка все это испортит я вам сейчас хочу рассказать так скажем не самый легкий способ если кто-то хочет прямо быстро набрать петельки связать быстренько резинку и проторить дальше регла. Я люблю, чтобы все было аккуратно, чисто, без всяких изъянов. Для того, чтобы нам начать вязать нашу горловину, я вам буду показывать на очень толстых ниточках. Это вот 150, 170 метров в 100 граммах. Для того, чтобы вам все петельки было видно. Но вот кроме такой темной, у меня больше другой пряжи не нашлось. Я надеюсь, что будет все хорошо видно на видео. Постараюсь вам подробно все рассказать. Близко буду приближать, чтобы каждая петелечка вам была видна. Нам нужна будет основная нить. Нить контрастная нашей основной нити примерно такой же толщины, как и... Основная нить, вот у меня не было такой, я взяла немножко потоньше, но потоньше она тоже подойдет. Так, нам нужны будет, будут круговые спицы, вы подбираете номер спиц под вашу пряжу, у меня толстая пряжа, толстые спицы, круговые спицы 40 сантиметров для вязания горловины. Потом еще нам нужен будет вот такой большой крючок, это у меня крючок номер 6 и крючок поменьше. Дальше расскажу для чего. Первое, что мы с вами делаем, мы вот из этой пряжи, бросовой, так скажем, нам нужно связать цепочку. Я буду расчет вести на свою пряжу. И я на горловину, но ну это у меня будет... Я не буду из этого дальше вязать изделие. Я вам это покажу для примера. Я, допустим, горло, на горловину наберу нам нужно набрать будет 100 петель. По моему вот этому методу, это, конечно, не я придумала, это давно-давно где-то я увидела в интернете, и много лет уже вижу вот такие горловины. По, вот, для этого способа нам нужно набрать ровно половину количества петель, которые нам нужны для горловины. Если мне для горловины нужны 100 петель, значит, я набираю 50 если вам нужно больше-меньше, то вы набираете половину вашего количества петель, которые вам по вашим расчетам требуется набрать на горловину. Берем, почему мы такой большой крючок, вот видите, такая тонкая нитка, такой огромный крючок. У нас вот эти петельки, мы сейчас будем набирать просто воздушную цепочку, они нам нужны, чтобы они были рыхлые. Если кто-то не любит набирать э, край, чтобы был открытый крючком, можно связать из бросовой нити, также э, набрать половину петель и вязать бросовой нитью спицами. Но вот мне больше нравится крючком. Я буду вам показывать, как я это делаю. Мы берем нашу бросовую нить и набираем, если мне нужно набрать 50 петель, то я, чтобы не ошибиться, Набираю не 50 воздушных петель крючком, а, допустим, 55 ну, или 60. Наберем сейчас мы цепочку из нашего количества петель. И дальше будем уже, я вам буду дальше показывать. Я набрала нужное мне количество петель. Затягиваем и ниточку отрезаем. Нам больше бросовая нить и вот этот большой крючок нам больше не понадобится. Мы их совсем убираем, чтобы они нам не мешались. Далее можно это сделать и спицами, но мне больше нравится крючком. Вот наша цепочка. Мы ее переворачиваем. Вот наши петельки, они сейчас к нам лицом. Если мы их перевернем, то вот здесь будут видны вот такие петельки. Сейчас я вам приближу. И вот посмотрите, вот так выглядит наша косичка. И мы ее переворачиваем. И вот боком, видите, вот они, видны такие петелечки. Вот в эти петелечки мы сейчас будем набирать с вами наши петли, которые нам нужны для вязания. Можно попробовать, сейчас попробуем, спицами. Ну, спицами не всегда бывает удобно зацепить ниточки. Ну, в принципе, вот они цепляются. Ниточка у меня толстенькая. Цепляется. Вот мы в каждую вот этот Холмик такой вот, вот они. Мы будем с вами набирать половину количества петель, которые нам нужны для нашей горловины. Ну вот спицами тоже набираю. Набирается в принципе нормально. Потому что вот видите, я рыхло, прям рыхло ее связала. Вот она такая корявая, некрасивая. Но это для того, чтобы нам набрать с вами петельки. Ни для чего другого нам вот эта цепочка не нужна. Почему я набираю на эту крючком? Потому что мы потом вот этот хвостик вытащим, и она просто вот у нас, вот эта вот цепочка распустится. Она нам потом будет дальше не нужна. А если мы свяжем бросовой нитью, там несколько рядов нам нужно связать спицами, то потом придется все равно надрезать ножницами мне вот неудобно поэтому я этим не пользуюсь если вам больше нравится спицами вы делаете спицами все остальное дальше все оно, ну никак не повлияет на качество нашей горловины набираем я вот буду сейчас набирать 50 мне нужно петелек набрать для того чтобы нам потом э, соединить в кольцо наши петельки я еще доберу еще одну петельку то есть я наберу 51 петлю вы также если у вас допустим нужно вам набрать 120 вы делите пополам нужно вам набрать 60 петель и плюс еще одна то есть шестьдесят одну петлю вы должны набрать просто когда мы дополнительную петельку набираем и потом при соединении, я вам покажу, как это я делаю, получается очень ровный край и соединения почти не видно. Так, Нет, все правильно. Очень рыхло просто связала. Так, Ширкается там спицы, стучит. Набираем наши петельки. Очень легко вот они набираются здесь вот ниточка чуть потоньше но это нам не мешает это нам даже на руку что она чуть чуть потоньше нам проще ее вытягивать И вот в каждый падает и опять начинает греметь. цепочка подходит к концу сейчас я посчитаю петельки Часто получается что вот такое количество петель нам очень трудно растянуть вот на круглые спицы на круговые поэтому можно взять конечно и чулочные такого же размера необходимого но на чулочных очень потом неудобно мешают спицы неудобно вязать но можно так вот мы набрали с вами 51 петлю вы набрали то количество которое вам нужно почему я набирала одну петлю лишнюю сейчас я с левой спицы перенесу петельку на правую а крайнюю спицу которая была на правой спице крайнюю петлю извините которая была на правой спице так что у меня не подцепляется никак так мы ее ох, мы ее подцепим и через нее протянем вот эту петельку у нас просто тут и тут и там торчат ниточки вот мы протянули видите петелька вот она вот она петелечка наша затем мы берем и хвостик вот за ниточку тянем хвостик подтягиваем и этот хвостик подтягиваем я потом вот делаю два хвостика вместе. Вы можете так не делать, потому что будет немножко утолщение. И вот эти два хвостика, то есть нашу основную нитку, и хвостик там, где я набирала, я провязываю вот эти две ниточки вместе. И хвостик затем убираю. И сейчас нам нужно в круговую связать 4 ряда. Просто лицевыми петлями по кругу вяжем 4 ряда. Провязали мы с вами 4 рядочка лицевыми петлями. И сейчас, вот у нас сейчас будет самый сложный рядочек в нашем вязании. Вот они наши петелечки, вот наша брусовая нить. И если мы перевернем наше вязание на левую сторону, мы увидим и здесь тоже петельки. Петельки светлые и петельки темные. Вот сейчас нам нужно вот эти вот темные петелечки поддеть. Так, я вам поближе сейчас покажу, где наши петелечки. Вот они, видите? Вот они наши темные петелечки. Мы вот закончили последнюю петельку в четвертом ряду, провязали. Вяжем. нашу первую петлю ряда лицевой затем поворачиваем наше вязание на левую сторону и находим первую петелечку темную подхватываем ее первую не так просто ее найти подхватить мы сейчас попробуем это сделать так подхватили первую нашу петельку одеваем ее на левую спицу и провязываем эту петельку изнаночной. Следующая лицевая с нашей левой спицы опять поворачиваем. Вот эту петельку мы провязали. Вот наша следующая петелька. Мы ее опять подхватываем. Так, можно нам помощь взять или тонкую спицу, или тонкий крючок. Немножко вытянуть петелечку. Мы ее подхватываем. Одеваем на левую спицу. Провязываем изнаночной петлей. Далее лицевая наши левые спицы опять переворачиваем вязание находим следующую петельку вот она у нас подхватываем ее у меня просто очень толстые спицы поэтому я никак не могу ими зацепить петелечки так подхватываем одеваем ее на левую спицу Провязываем изнаночная, лицевая, поворачиваем, подхватываем вот следующую, но у меня получается только с помощью дополнительной спицы или иглы. Вот она у нас. Можем сразу не одевать а вот так ее. Раз. И провязываем ее изнаночной. Сразу хочу вас предупредить, что сколько у нас на спице лицевых, столько у нас должно получиться изнаночных. Если у нас в конце ряда вот здесь не совпадет, значит мы где-то с вами пропустили петельку. Следующая петля лицевая с нашей спицы. Опять поворачиваем. Находим нашу петельку. Вот она подхватываем ее я еще туго вяжу, поэтому у меня всегда петельки очень сложно поднять одеваем ее на левую спицу привязываем изнаночные И так мы вяжем до конца ряда довязали мы наш ряд до конца если мы такие молодцы ничего не пропустили значит у нас вот так совпали все петелечки. Это вот у нас получится правая сторона, это левая сторона. Сейчас покажу вам преимущество того, что нужно. я вот набираю крючком. Если бы я набирала спицами, бросовой нитью, то мне бы сейчас нужно было вот здесь отрезать и из каждой петельки потихоньку вытаскивать нитку здесь мы просто эту петельку мы крайнюю которую мы затягивали мы ее просто расслабляем вытаскиваем хвостик и просто нашу цепочку из воздушных петель начинаем распускать она у нас немножко получится внутри из-за того, что петельки у нас там. Мы просто ее тянем и распускаем. Ниточки немножко мохнатые. И пока мы их вязали, они у нас немножко запутались. Где-то я, может, подцепила ниточку серую. Но вот она, в принципе, вот так легко, вот она пошла. Вы просто здесь вот тянете за ниточку, и она у нас распускается. Вы можете сразу не убирать эту ниточку. Вы можете вязать дальше, она вам совершенно не мешает. Здесь пушок опять собрался, мы его опять подтянули, тянем и распускаем дальше. Можно, чтобы длинную не тянуть нитку, можно вот ее вытащить, обрезать, Ту ниточку вытянуть, дальше опять тянуть за ниточку. Вот она у нас вытягивается. Вот она. Тянем. Она у нас распускается. Единственное, я говорю, что вот ворсинки наши цепляются. Когда ниточку тянешь, они между собой спутываются. Вот, все. Мы просто эту ниточку вытаскиваем и убираем. Больше она, нам эта нитка не нужна. Вот что у нас сейчас получилось на данном этапе. Еще раз повторюсь, мы с вами набрали... Я набрала 51 петлю, замкнула вязание наше в круг, связала 4 ряда лицевыми петлями, затем подняла еще 50 петель, которые я провязала изнаночными. И вот что у нас на данный момент получилось. Вот такой ровный край. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, смотрите, вот это, вот, видите, вот это правая сторона, лицевая, вот это изнаночная, они совершенно не отличаются. Вот, может, так будет вам получше видно. И вот такой у нас получился красивый наборный край. Понимаю, пряжа... Темная петельки не очень, но у меня другой пряжа вот не оказалась толстой. Хотелось, чтобы вы петелечки все вот эти видели. Вот они. Так, это у нас изнаночная. Вот это у нас лицевая. Вот этот хвостик здесь у нас получился на вроде полого шнура внутри. Это все равно, чтобы мы, как бы мы вязали полую резинку. У нас там получилось пространство. И мы вот эту ниточку можем сразу, а можем потом. Мы ее просто вот туда спрячем в полый наш вот этот шнур. Вот сюда мы ее спрячем. Захватим ее крючочком вот с этой стороны. Вот. Вставим крючочек. Видите, он проходит внутри там пусто. Внутри, видите, он туда-сюда ходит, там пусто. Вот Не видно ни с той, ни с другой стороны. Выходим, захватываем нашу ниточку и прячем ее. Вот специально вытащу ее. Вот она. Чуть-чуть подтянули. обрезали аккуратненько не захватив наше вязание и все потянули все наш край вообще никаких тут ниточек ничего у нас не видно все у нас ровненько и аккуратненько немножко перекрутилась и дальше мы будем с вами вязать обычную резинку один на один столько сколько вам нужно так, вяжем резиночку один на один и встретимся, когда свяжем столько, сколько нам нужно рядов. Я связала несколько рядов резинки один на один. Извините, что забыла вам сказать, чтобы вы пометили начало и конец ряда маркером. Уверяю вас, если вы не пометили, вам будет очень сложно найти Начало или конец ряда. Вот это у нас лицевая сторона. Вот она. Вот так она у нас сейчас выглядит. Вот так же выглядит изнаночная сторона. Лицевая и изнаночная ничем совершенно не отличаются. Вот такой у нас получился край. Вот такой край. Посмотрите, какой у нас ровный получился аккуратный край. Это наш наборный край. И у нас нигде ничего не видно. Во-первых, он не растягивается почти, этот край. Резинка наша эластичная, а край у нас почти не тянется. И вот еще раз повторюсь, вот это у нас лицевая сторона, а это у нас сторона изнаночная. И они совершенно друг от друга не отличаются. Можно оставить сейчас и вот так, как оно есть у нас. Но я хочу вам еще, я вот специально растянула, взяла вторую еще дополнительную спицу, круговые, растянула вам показать, что у нас вот сейчас получилось. Вот какая у нас получилась горловина. И можно оставить вот так, и дальше просто продолжать вязать реглан. Я вам еще хочу показать, как можно сделать ложную кетлевку. Она тоже делается очень быстро, просто, и очень хорошо, красиво смотрится. Но вот на таких вот толстых, вот такой, на такой толстой пряже, она немножко, конечно, смотрится грубовато. Для того, чтобы она так не смотрелась грубо, Нужно потом подобрать такие рисунки, то есть ажур вы уже не свяжете, можно красивые ораны, косы, и утолщение в ложной кетлевке его будет почти незаметно. Так, сейчас начнем с вами вязать дальше, и будем вязать ложную кетлевку. Так, я сама перепутала, где у меня перед, а где, где у меня лицевая сторона. И где изнаночная будут немножко стучать спицы так начинаем вязать наш первый ряд нашей ложной петлювки нам нужно провязать один ряд просто лицевыми петлями я не буду вам этот ряд показывать чтобы вот не раздражать вам вас стуком спиц просто вяжем один, лицевой, один ряд лицевыми петлями. Извините, петлями. Обычная ложная кетлевка подразумевает под собой, что мы сейчас должны связать с вами карман, в который потом будем вставлять край нашего ворота. При ложной кетлевке мы будем также вязать этот карман. Карман этот мы будем вязать с помощью полой резинки, но для полой резинки нам не хватает петель. Для того, если мы сейчас вот на нашем количестве петель свяжем полую резинку, у нас наше изделие в этом месте просто стянется. Для этого нам нужно добавить петель, и нас должно получиться, если я навязала 100 петель, то у меня должно их получиться 200, то есть в два раза больше у нас должно получиться петель. Начинаем прибавлять петли. Для того, чтобы нам удобнее было прибавить петли, мы и вязали наш лицевой вот этот ряд. Так, начинаем. Вяжем. 1 лицевая из протяжки. Мы делаем вот такой накид и провязываем его изнаночной петлей. Дальше опять лицевая. Так, вот чтобы вам лучше было видно, я подхватываю протяжку между лицевыми, одеваю ее вот так на левую спицу и провязываю ее изнаночной петлей. И наша изнаночная эта петля обязательно должна быть скрещенной. Вот петля наша скрещенная для того чтобы у нас в этом месте не получилось дырки большой дырочка естественно все равно немножко будет но она будет не такая большая если бы мы будем вязать просто изнаночную петлю петля должна быть обязательно скрещенной, поэтому мы подхватываем не сзади вот так наш, нашу протяжку а подхватываем вот так спереди и вот так одеваем и ее вот таким образом на спицу. Я надеюсь, что вам это все хорошо видно. И, и дальше вяжем эту лицевую скрещенной изнаночной. Вот эту, этот накид. Дальше между всеми вот нашими лицевыми, вот это вот здесь и до конца ряда мы вяжем лицевая прибавка прибавку провязываем изнаночной. Еще раз покажу вам. Изнаночная обязательно должна быть скрещенной. Ох. Вяжу туго, поэтому каждый раз проблема с протяжками. Скрещенной. Далее обратно лицевая. Поднимаем протяжку. Из этой протяжки вяжем изнаночную. так продолжаем мы с вами до конца ряда изнаночная скрещенная следующая лицевая продолжаем до конца ряда повторяюсь еще раз забыла вам сказать про маркер маркер нужно сейчас обязательно повесить, иначе вы не найдете ни начала, ни конца ряда, когда будете вязать полую резинку. И можете проскочить и второй ряд второй раз провязать, допустим, только лицевые или только изнаночные петли. Надеюсь, что вам, хоть пряжа и темная, вам все хорошо видно. Так заканчиваем с вами вот этот ряд с прибавками. Закончили мы ряд с прибавками. И на спицах у меня сейчас 200 петель. Видите, как все получилось туго, очень много петелек. Для этих спиц, еще раз повторюсь, это спицы 40 сантиметров. Далее мы будем вязать, начинаем вязать полую резинку. Начинаем вязать у нас первая петелька лицевая. Первую петлю я снимаю, нить за работой изнаночную мы провязываем за заднюю стенку лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем лицевую снимаем изнаночную провязываем и так мы вяжем с вами до конца этого ряда. Провязали мы первый ряд резинки. второй ряд у нас начинается с лицевой, мы заканчивали изнаночной провязанной петлей. Сейчас мы будем вязать второй ряд. Лицевую провязываем, изнаночную мы снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. У нас всегда нить должна быть внутри нашей полой резинки. И так вяжем до конца ряда. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Очень простая, легкая, но в то же время очень нужная резинка. Вяжем второй ряд нашей полурезинки до конца. Связали второй ряд полурезинки. Как я вам уже говорила, лицевую вяжем, изнаночную снимаем. Нить перед работой. Третий и четвертый ряд мы вяжем точно так же, как первый и второй. Всего нам нужно вот от начала, нужно взять 4 ряда полурезинки. Первые два мы уже с вами связали. Сейчас будем вязать третий и четвертый. Третий ряд лицевую снимаем из нить за работой изнаночную провязываем четвертый ряд мы изнаночную снимаем нить перед работой а лицевую мы провязываем и так начинаем вязать и вяжем так нам нужно связать еще два ряда полой резинки мы провязали третий и четвертый ряд полой резинки вот что у нас сейчас получилось Левая и правая сторона совершенно одинаковые. Вот. То есть и с этой стороны лицевые петли, и с изнаночной стороны тоже лицевые петли. У нас сейчас на спицах 200 петель, но для дальнейшего нам вязания нужно их опять уменьшить. Если мы раньше увеличивали, теперь нам нужно их уменьшить. И чтобы уменьшить, есть два способа. Можно провязать по две вместе, то есть изнаночную и лицевую. Можно провязать лицевой петлей. А следующий за этим ряд провязать изнаночными петлями. И тогда у нас получится имитация кетельного шва. А можно сразу провязать вот эти две петли изнаночной. Не на всех изделиях одинаково смотрится хорошо и тот и другой способ. Мы сейчас с вами попробуем два способа. Половину горловины мы запустим, убавим наши петли сразу изнаночными петлями, провяжем. А вторую половину нашего, нашей горловины мы сначала провяжем лицевыми петлями, а затем провяжем изнаночный ряд. И потом уже решим какой способ нам больше подходит так начинаем сначала с изнаночного ряда захватываем нашего вот, вот наша петелька сначала у нас изнаночная мы оставляем ее не провязанной последнюю петельку в нашем ряду которую мы должны были просто снять мы ее не снимаем а сейчас будем провязывать ее изнаночными вместе вот эти две петли Вот эту изнаночную, последнюю в нашем четвертом ряду пола резинки и первую из пятого ряда мы их провязываем вместе изнаночной. Они так ложатся парами, видите, очень удобно их провязывать. У нас получается с вами имитация кительного шва, когда кетлюете в горловину к нашему основному полотну. И почти такой же шов получается, когда мы работаем на кетельной машине. Ну, вот у меня нет кительной машины, поэтому приходится делать это все вручную. Кительный шов ну, тоже занимает достаточно много времени. А вот так имитация вот Кетельного шва она намного быстрее и приятнее, так скажем, в работе. Продолжаем дальше наше вязание. Вяжем 2 вместе изнаночной петлей. Так, напоминаю, мы провяжем с вами половину, а вторую половину у нас будет эксперимент. И мы провяжем сначала 2 петли вместе лицевой, а затем мы провяжем изнаночный ряд, который у нас тоже будет имитировать кительный шов. Поэтому называется ложная кетлевка. Она вроде и похожа на кительный шов, вот этот наш рядочек пятый. Но это все-таки не шов, это просто ряд изнаночными петлями. Что вот здесь когда мы провязываем у нас вот эти наши две петли когда они провязываются они ложатся сверху у нас и поэтому немножко получается утолщение так как вот здесь у нас толстенькое получается утолщение видите вот она наша полая резинка она получается толще чем резинка 1 на 1 и она будет толще чем мы дальше будем вязать с вами полотно. Иногда вот этот, эта имитация вот этого шва получается грубоватая. Мы посмотрим, какой способ нам больше подходит. Для Я еще раз повторюсь, для какой-то дальше такой вязки крупные то есть крупные косы, Крупные какие-то раны, даже не очень крупные, они отведут на себя взгляд, и уже вот наш вот этот шов, наш изнаночный ряд, уже не будем так заметен. Но если мы вяжем из тонкой пряжи, и нам все равно хочется связать вот такой вот такую горловинку, вот этот Шов очень грубовато смотрится. Вот. Сейчас он смотрится. Я надеюсь, вам все хорошо видно. Вот он. Наш изнаночный ряд. Так, мы половину примерно провязали. И сейчас мы попробуем две вместе ли вязать просто лицевой. Все равно еще петелек много и получается место мало на спицах Вот закончился у нас ряд, и у нас тут вот уже пошли изнаночные петли. Там, где у нас провязаны изнаночные, мы будем вязать лицевые, чтобы нам отделить наш нашу имитацию кительного шва от основного полотна. Дошли мы с вами до места, где мы две вместе вязали лицевыми петлями. И здесь мы будем вязать изнаночная. У нас на спицах осталось всего 100 петель потому что мы убавили с вами петли и вот от этого шва мы дальше уже будем рассчитывать реглан и вязать дальше Сейчас довяжу рядочек растяну на более длинные спицы пересниму петельки чтобы нам было ну, лучше видно потому что сейчас вот здесь совершенно ничего не понятно вот я довязываю и сейчас покажу что получилось Я провязала еще два рядочка лицевыми после нашего изнаночного ряда крайнего. И вот э -э, пересняла на спицы более длинные. И хочу вам сейчас показать, вот что у нас получилось. Вот такая аккуратная горловина у нас вышла. Еще раз показываю вам край, который у нас получился. Вот он, видите какой он со всех сторон аккуратный. вот такой у нас вот такая получилась у нас ложная кетлевка это у нас лицевая сторона вот это у нас изнаночная сторона тоже все аккуратно так сейчас мы с вами сравним так вот здесь мы сразу вязали Вот в этом месте мы сразу вязали изнаночными петлями. Так, так вот у нас вот до сюда изнаночные петли сначала, а потом лицевые. Мы сразу две вместе вязали изнаночными. А вот это место мы вязали сначала лицевыми, две вместе, а потом провязывали еще изнаночный ряд. На мой взгляд, вот второй он более такой нежный получился. Не знаю, вам видно или нет. В принципе, петельки те же самые, все то же самое. Только вот второй вариант. Мне нравится немножко больше. Он более аккуратно выглядит. Здесь, конечно, я вам еще раз повторяю: если вы дальше будете вязать араны, косы такие крупно, крупная вязка, у вас будет вот этот. Тоже хорошо очень будет смотреться. Но если вы дальше будете вязать ажур, даже если это будет тонкая пряжа, то ну можно сделать второй вариант. Для того, ну, как закончить вам кетлевку. Вот показываю вам поближе. Все красиво, аккуратно. Я вот сейчас уберу маркер. И вот, смотрите, нигде не видно ни начала, ни конца ряда. Совершенно все одинаково. Вот, смотрите, если бы мы не видели спиц и не знали бы, что это начало и конец ряда, они совершенно не отличаются. Как с лицевой стороны, так и со стороны изнаночной. Вот у нас все красиво и аккуратно. Надеюсь, что даже несмотря на то, что я выбрала не очень удачную ниточку для мастер-класса, я надеюсь, вам было все понятно, и вы тоже свяжете такую же красивую аккуратную горловину. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!